Вспоминальный костер Опреснился а мне мой сад Экий вздор Как проснулся, не пойму до сих пор Сад мой, дом мой, моя кровь, моя боль Что же это приключилось с тобой? Да неужто о не решил Дед сажал тебя, давид. Спешил. То ли дед тебя не там поливал, То ли отец тебя не там корчевал, То ли неверно мы сняли крестом, То ли посажен ты на месте не то. Черная смородина, Дедосны напрасные, Черная смородина, где сажали красную. Думу думал я на травке сидел, думу думал, кто же не доглядел, думу думал, но травка росла без печали, без забот, без числа. И пока я там судил, дорядил, да Свою совесть до калитки водил, Что-то пел до да виноватых искал, Сын мой тихо в крапиве подрастал, Рос родимый вместе с сорной травой, Да накрыло все ж его с головой, Раз окликнул, только тихо в ответ. Вроде был ты сын, а вроде и нет, Рвал проклятую себя проклинал. Ты, прости меня, мой сын, если б знал, Знать не те тебе я песенки пел, Коли ты крапивой успел, С корнем рвал, она росла за спиной, С кровью рвал, ты да зеленела стеной. Уж не сына, не меня не спасти, Хоть от внука ту беду отвести. Я не помню, что там было потом. Я проснулся, как мой дом, Сгинул сон мой, куда ночь, туда страх. Все в порядке. Валдери на руках. Черная смородина, дедусны напрасные. Черная смородина, где сажали красную. Черная смородина, где сажали красную Здравствуйте, в эфире программа «Споёмте, друзья!» В студии Татьяна Визбор и моя сегодняшняя гостья Люба Захарченко. Люба, добрый день, здравствуй. Добрый день, Антоныч. Я очень рада тебя видеть. Вообще, на телевидении мы с тобой, по-моему, первый раз встречаемся, да? да? На радио многократно. На она, радио на многократно, училась. да, это, да, радио «Любовь моя», но и телевидение тоже, во всяком случае, телеканал «Ностальгия», хочу тебе сразу сказать. Но а, вот, вот что я, вот что я сейчас подумала, эту песню ты не пела очень давно, вот даже на моей памяти, ты даже какое-то время от нее бежала. Ну, это знаешь, это как... было да. время, когда она крутилась везде, она мне настолько надоела, и как-то, то есть будем говорить, странно. И надоело, и просто затерлась она. Uh -huh. Мыльницу нельзя было открыть, чтобы не, не, она не зазвучала. <свят> и главное, как будто другого не написано. Вот описали ее и крутили ее везде и всюду. И какое-то у меня отношение ее десенкразия сформировалось. Ты знаешь, я даже думаю, что э, некоторый, э, некоторый контингент, скажем, э, твоих бывших, как бы это сказать, клиентов, возможно, да, тоже долж, должен, э, эта песня должна была нравиться очень сильно. Но... Э, знаешь что, мы не будем об этом, сейчас мы об этом немножко расскажем, вспомним, если ты посчитаешь нужным это, позволишь это сделать, потому что не всегда те годы, проведенные, допустим, то есть нет, я думаю, что Ростов-на-Дону все равно остался твоим любимым городом. Ну, это Родина. Это Родина, правильно? Это же От, этого от никуда, Родины никуда не... никуда не деться. Никуда не убежишь. Сколько переезжай, Но Родина — это Родина. Вот что я хотела сказать. Во-первых, то, что с этой песни ты стал лауреатом Саратовского фестиваля первого, да, вручили такой огромный все приз у меня на шкафу mm -hmm. стоит. Хрустальный приз Цикава мы не читали то ли тогда, не, так я до сих пор не пойму, как она называется, Гран-при, или приз, главный Цикаль, там вообще ну, во всяком случае, здоровая такая хрустальная ваза. Мы с друзьями сразу налили у нее шампанского, когда я приехала в Ростове, и она брызнула, потому что там были дырочки. Так она и стоит. Цветок туда нельзя поставить, но очень красивая. С выгравированным и фестиваля. Кстати, там мы познакомились с Рядной Адамной, я ну, кушала мамой твоей мамой, быть, да, да, да, и много часов с ней разговаривали, я помню. И с тобой, по-моему, там же познакомились. Нет, я там не была, мы позже а, с тобой познакомились. в Киеве. Познакомились. По да, с в Киеве тобой как были. раз, да. Но. Э, и, всего фиссии да, фиссии и всего три фесаевных фестивалей. Да, их всего было три, да, больше не успели. Но вот я была на одном из них, это был последний третий киевский. А, я хочу сказать, что очень хорошо, что она понравилась тогда жюри, то есть не только значит, из любой мыльницы. Но жюри-то было очень представительное. Там и было, было от Шалча на минуточку. Ну, как да, я Игроника понимаю, Долина. мне больше всего понравилось было Шалчи. То есть он даже там интервью дал, uh -huh. у меня мягкая пластиночка есть. Я ее много лет не доставала, даже стыдилась, неудобно было. То есть такой был приступ скромности. Но уж сколько лет прошло, uh -huh. лежит пластиночка. Там его него маленькая интервью, где он говорит, вот открытие на таких фестивалях. Мало, вот таким открытием явилось... Руиза Мне так было неудобно это слышать, что ее спрятала на много лет и мои песенки там Ну, ну и, и скажи вот следующее. Я думаю, его слово было решающее, потому что... Нет, ты... наверняка, конечно, никто даже с мэтром бы и не стал, ни, ни, тем более, не спорить ничего, но это было и заслужено. А скажи вот что, вот эта песня все-таки, она связана больше с твоей профессией или с твоими личными переживаниями? Потому что когда ты закончила Ростовский университет юридическое отделение, да, этого факультета, этого универс... Факультет, факультет. А, будем говорить по специальности криминалист. Очень смешно. Да, по специальности криминалист, но работала и помощником прокурора, и следователем, правильно? И мне кажется, все-таки, что вот, это несколько связано вот с твоими тогдашними переживаниями. Неисповедимо, Танечка, совершенно непонятно откуда. Я, может быть, оттуда, может быть, от того, что мне было не все равно, в какой стране я живу. И что происходит, и мне всегда не все равно, и каждому нас, наверное, не все равно, не безразличному человеку. То есть каждый раз пытаешься... Нет, есть у каждой песни какая-то своеобразная история, но тем не менее, бывает, вот, спрашивают, сколько пи пишется песни? Всю жизнь 10 минут. Mm -hmm. Иногда бывает так. То есть совершенно... Я помню, как ее даже скрепляла, специально пела на работе. Кстати, я писала на работе, после работы, естественно, не mm -hmm. во время работы. Работа была в центре города ростова да, дону и у нас был какой-то юбилей нашего клуба. И я помню, я очень торопилась еще, складывала. Кстати, это цена слова, потом я ее чуть, -чуть переделала. Мне не нравились uh -huh. некоторые строки, когда она зазвучала. Э -э отовсюду мне было безумно стыдно за некоторые там слова и строки. Мне казалось, что это же хороховатости. И, то есть, ну, спела и спела, и я туда совершенно не побеждать там ничего. Я просто приехала спеть и пообщаться с, с огромным количеством друзей. Это необыкновенные были фестивали, потому что они собирали, тогда был еще Советский Союз, собирались со всего Советского Союза. А мы тогда знали друг друга все. Еще никто не уехал. Были такие времена. Еще Знаешь, все дружили, ничего я, не делали. Я, кстати, вот привяжусь к тому, что ты говорила о том, что вот трогательное отношение к песне и даже несколько жестокое. Ты чувствуешь все шероховатости этой, этой песни своей, да, вот есть у авторов такое, я знаю, что очень хорошие песни иногда, совершенно не незаслуженно, слов, нет, на, на мой делаем. взгляд, вот, например, моя мама, да, я Кшоу, когда я сказала, что я вот хочу петь, э, э, и там Варя, дочка моя, хотим петь «В речке каменной», Mm -hmm. Она почему-то, она сказала, да ты что, это такая шероховатая песня, типа, не вздумай, я говорю, мама, я, я не, я, а я не вижу ни, ни одной причины, как бы это. Вот понимаешь, вот иногда автор э, сам не то, что заблуждается, но люди, привыкшие ее слышать в том виде, в котором она была написана, и э, любящие эту песню, да? вот то же самое у тебя с этой, смородиной. Такой. Вполне возможно, что это вещи субъективные и не вполне рациональные. Я всегда перед тобой, Люба, преклонялась за то, что человек, который работает помощником прокурора и следователем в самом, в одном из самых бандитских, к сожалению, городов а тогда, тогда, тогда Советского вот Союза. Да, это, вот это было три года. Ну, ты понимаешь, Ростов папа, Одесса мама и Ростов папа. Ну, три года. За три года знаешь чего? Да, очень много плакала. Я помню, очень много переживала, очень много плакала, всех было жалко. Ты поэтому ушла? По огромному количеству причин. Во-первых, это не женская относительно работы. Я хотела еще семью и детей. Очень много там без выходных работа. Вся безумно интересная, фантастически интересная работа. И где можно реально... То есть в понедельник приходишь, а в субботу приходишь в себя. Я не знаю, как сейчас. Очень тяжело. Кстати, многие мои однокурсники ушли и по состоянию здоровья. Очень напряженная работа. Больничных листов не брать и так далее, и так далее. То есть я до сих пор преклоняюсь перед собой теми своими любимыми людьми, которые там остались, потому что это очень... Относительно чувствую себя дезертиром на поэтический фронт перешла. Но Танечка, когда все-таки мне хотелось еще замуж, мне хотелось детей, видишь, у меня сейчас их трое, то есть мне хотелось писать еще стихи и песни, я... Вот было по бы у меня две судьбы, я обязательно одну из них посвятила юриспруденции, наверное. Даже не наверное, а безусловно, потому что... Я мечтала об этом с детства. У меня папа, у него две было, было образование, и два призывания, он был художником-исследователем. Я с детства мечтала о нескольких профессиях, одна из них юридическая. Давай тогда вторую разрабатывать. Мы сейчас поем, потом опять поговорим. Хлеб насущный дашь нам днесь, а не дашь, мы не в обиде Здравствуй, Господи, мы здесь В первозданно глупом виде С нами строк по две черты Но добры твои рассветы Вновь ясны твои черты И верны твои приметы если дождичек прольет, завтра будет подорожник, если плачет и поет, знать поэт или художник, музыкант это все едино, бедолага, сколько ты не дашь добра, все едино не во благо, этим ранам нет конца. Эти кони все хромают Эти бедные сердца Ничего не принимают Ты же видел с высоты Как горели беззаботно Наши белые холсты Наши черные полотна Как рука слепой молвы. Нам ощупывало лица, как с наклоном головы Не могли определиться, чем мы были среди зимы Расцветая неуместно, как и что Любили мы достоверно, неизвестно Как и что любили мы одному тебе Известно. Люпа, как ты считаешь, ты какая мать? А? Я считаю, не очень хорошая. То есть, мне еще до хороший. Ну, во-первых, я задумываюсь все время. Все время что-то лепешу. Это очень отвлекает не только от работы, любой, то я, люблю, я когда тебе звоню, я слышу там, как правило, многие голоса, которые требуют тебя, разрывать на разные части. Вот у меня Надюша средняя, например, очень расстраивается. Она любит, чтобы я реагировал быстро и сразу. Она mm -hmm. даже до, до, до слез доходит. Она очень четко и совершенно, даже мысли читает, она ну, раздумаешь о какой-то вещи. Она тебе приносит в соседней комнаты. Совершенно фантастическая девочка. И ее очень расстраивает, что я другие там, Ванечка и Привык уже Оленька к этому, старшая и младшая как-то философски к этому относятся а она очень как-то болезненно к тому, что мама, ну что ты опять что реагируй на меня, а я с какой-то паузой. То есть я могу в себе находиться, говорю, да, Наденька, и следующая уже фраза, а следующая она не слышит. И у меня вечный комплекс вины, что я чего-то не успеваю. Кстати, он у меня, где бы я ни была, находится. Может, это во мне. Может, и нормальная мать. Откуда я знаю. Но мне кажется, еще до нормальной ну, матери Хорошо, а тогда можешь учиться. себя похвалить за что-то? Что тебе точно удалось? Нет, я имею в виду в плане воспитания детей. В плане воспитания детей? Ну, пока что я могу только про старшую дочь сказать. Это уже будем говорить. 18 лет, почти 19, Оля. Это уже взрослый человек абсолютно. Она выросла умная, добрая, терпимая. Дополняя меня, кстати, гораздо более философски относится к жизни. Я гораздо более эмоционально. Наши дети человек. должны быть лучше нас. Да. Я правильно. надеюсь, что... Во всяком случае, надеюсь. Есть, конечно, у нас с ней тоже сложности. В любой семье, то есть, естественно, именно по разнице. То есть я более эмоциональная, она меня дополняет. Ее расстраивает, но, наверное, что я очень эмоционально реагирую. Она говорит, ты приезжай, мама, она мне учится с детства. Кстати, могу вот следующую песню спеть, улички посвященные? Я так и знала, да. знаешь, почему? Да. Потому что в репертуаре любого автора, исполнителя, если он женского рода, понимаешь, наверняка есть песня или колыбельная, или посвященная ребенку. Кстати, у отцов это встречается реже, намного. Почему? То есть они как бы философ Егоровская относится. вообще фантастическая ну, да, песня, да, которая да, да, да, да. вообще обошла все, весь мир. Ну, Егоров очень трогательный человек <laughs> просто. Да Она написана, когда была действительно очень трогательная такая ситуация, где, когда я сидела, что-то у меня было достаточно будем говорить, печальное состояние духа. И я даже сплакнула на диване. Она была совсем маленькая, ей было года два. И она ко мне очень снисходительно с детства относится. Она очень рано начала говорить. Она подошла, завязала мне большую кассенку в образе красного бантика. Кстати, это потом перекочевала на мою первую кассету. Я себе там завязала. И последняя песня этой кассеты, и диск этот я подарила ей. И завязав, сказала, кисик, ты не льви. Обойдется. Вот с тех пор я это помню. Теперь мне это говорят младшие. Мамочка, ты не расстраивайся. Они так же философски. Ну, что делать, если мама поэт? Дочь моя меня жалеет, Но однако хмурит брось, Когда мать ее шалеет, Напевая про любовь. Чадо слушает, внимает, понимая все вполне, Тихо бантик вынимает и завязывает мне. Над поленою головой полыхает алый бант, Я сижу и тихо вою, дочь не ценит мой талант, вот дослушает и скажет, состраданью не тая, подпоет или накажет песни лучшая моя, Я страдаю, я болею, но должно быть, не умру, Пока дочь меня жалеет, подпивает поутру, пока дочь меня жалеет. Ты помнишь у Вероники Долиной замечательные песни «Меня воспитывает сын»? Да. Вот это одного, кстати. Ну, вообще, нас дети и воспитывают. То, что они сделали Нет, родители. Нет, особенно, чем больше детей, тем больше да. песен, И каждая, причем это вселенные разные. То есть это удивительно, воспитывая, не воспитывая, они рождаются, вот у меня трое. Каждый уже родился, ты его можешь корректировать каким-то образом, каким-то образом подстраиваться, ты к нему подстраиваться. Но они уже родились со своими талантами, со своими там, плюсами, минусами, со своим взглядом на мир. Это удивительно просто. А что, что тебе дает вдохновение? Вот что больше всего? Есть такое? Допустим, ты сидишь одна. Вот действительно, как пишется песня да, Но... всю жизнь или 10 минут? Ты знаешь, я экстраверт. И, наверное, всю жизнь мне дает вдохновение, это неравнодушие к людям и к чужим судьбам. Потому что я, я помню себя еще раз провинциальную девочку, папа меня заставлял разговаривать с людьми на улице, я на него очень обижалась. Я ему сейчас фантастически благодарна за то, что он это делал. То есть он мою вот этот внутренний тормоз снимал. У него вся юность и образование, он получил войну, все провел в Питере, в Питере и блокаду, он, моряк воевал. И застал предвоенный Питер, и какой он был. Uh -huh. И очень много мне вкладывал, рассказывая о нем. Я помню, что я очень агрессивно к этому, очень обидчивая относилась. То, зачем? Я считала, что папа играет со мной. И мне это всю жизнь помогает. Я разговариваю везде. Я разговариваю в такси, я разговариваю в поезде с людьми. Слушай, Я ну разговариваю принято. с продавщицами магазина ну, и так далее. Да, меня дети тоже радио называют, да. понимаешь? Меня никто не спрашивает, я вхожу в автобус. Не все почему-то сразу не рассказывают знать. свои да, судьбы. Да, я не знаю, почему. Дети подходят. Да, То да. есть мы, я, когда Варину передачу, помню, записывали, а ты не видела, когда я вошла, сразу ваша собака подошла. Тоже непонятно. Собаки, кошки, дети. Почему? Да. Это непонятно. Ну, настрой, наверное, на людей. Да-да-да. Ко да, да, да. Что... мне тоже обращаются... Бывает это такое, да. Потому что открытая система. Как только закрываешься, что-то уходит. А мгновенно. скажи, вот э, вообще принято, принято думать, что э, э, вот, э, авторы вот, э, нашего жанра, скажем, да, барды, они пишут в основном о себе или, знаешь, как Чукча, что вижу, что пою об окружающей среде. Там. Но это, это, это то есть не то, что иногда, это очень часто бывает правдой. Мне Потому что мама написала. писала только исключительно ну, про, по ну, про себя. Ну, это по-своему, у Это настолько интимные вещи. Отец тоже писал про себя, но всегда говорил просьбу, не... особенно если он писал про «Солнышко лесное», да, то он попросил не путать лирического героя с автором песни, ее написавшей. Ну, это тоже понятно. У а меня а вот огромное у тебя... количество героинь, героев. От мужского лица песен написано, героинь героев от женского... Мой супруг режиссер называет цикл цикл обиженных женщин, но женщины очень трогательные существо. У меня есть сатирические песни, у меня а есть... про лампочку это что? Это из какого цикла? Это из цикла "Кухонная Москва". Был такой цикл у меня достаточно объемный. Вот. там и трагические, и лирические песни. Ну вот в народ поч почему-то дошло. Да, ну, давай народную это тогда. совершенно. Давай лампочку. Ну к ней я перерисовала стихотворение, я тогда прочту его mm -hmm. тоже из многих разговоров и избыта женского, есть многое гораций на свете, что хорошо на видеокассете, чего не стоит видеть изнутри, поставь, когда захочешь, и смотри. Она ведет себя настолько кротко, как будто ты волшебник или маг. Отвлекся, существует перемотка, расстроился, корзина для бумаг, согреешься женой и чашкой чая, а повезет подружкой и вином, Лежишь себе, а триллер облегчает, Вам примириться с жизнью за окном, Полезные фильмы ужасов на ужин. Посмотришь, как вампир кровищу пьет, Оглянешься а на собственного мужа и думаешь, пускай себе живет. Вчера в подъезде лампочка горела, а нынче шею можно запросто сломать. Еще вчера мой свет я от тебя дурела, а нынче трудно без тограм воспринимать. Что было выпило, я без остаточка, не полегчало, но стаканчик опустел, разбилась лампочка. Разбилась лампочка, посторожнее спускайся в темноте, разбилась лампочка, разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Еще вчера я для тебя мечтала сбегать, За водкой ночью и за пивом утру. Еще вчера хранила снимок шесть на девять А нынче выбросила и не подберу Как из-за окошечка летел он ласточкой Он, как Титаник, навсегда пошел к дну Разбилась лампочка, разбилась лампочка Я позову соседа новую, верну Разбилась лампочка, разбилась лампочка. Я позову соседа новую, верну. Ну, ты видишь, если говорить, то есть о том отношения, если по лампочке судить о моей биографии, то будет полный, полный финиш, потому что это все неправда. Нет, отчасти называется, каждая женщина переживает такие относительные ощущения, когда хочется вообще на всех обидеться. Если куда-нибудь уйти, хлопнуть дверь его, возникает вопрос. Иногда вот когда я дома нахожусь, я, например, себе отмечаю в программке фильм, который я хочу посмотреть. Ну, вот я готовлюсь к этому, я сижу, сажусь перед телевизором, я начинаю этот фильм смотреть. И понимаю, что я все диалоги из этого фильма знаю. Я знаю все, что там произойдет, Просто это у меня вот в памяти. Но я не, не видела ни разу ни одного актера, мне эти лица не знакомы. Эти сцены, эти квартиры, там, эти машины и так далее, я, я их не видела. Почему? Потому что в момент того, как я этот фильм... Э, то есть я его практически слушаю, я мою посуду, я там режу овощи, я сижу, вышиваю, я не знаю там, что я делаю, но я занимаюсь вот этим. Просто когда я хочу работать... Я делаю так, чтобы или никого не было, то есть кто-то институт, работа, еще какие-то, чтобы я была одна в квартире. Мне это необходимо. Или э, действительно это ночь, как это часто бывает. Да? Но еще не забываю, у меня есть выезды, у меня есть еще гостиницы, у меня еще есть поезда для этого. У меня есть, действительно, еще то, то что ты, ты говоришь, когда дети в школе, старшие, младшие в школе, муж на работе, а в институте, то есть это время мое. Но, главным образом, ночи, конечно, хотя ночи сейчас сократились, потому что Оля часто сидит в интернете, и Сереж, муж, поэтому, то есть я сейчас меньше, то есть у меня был такой интернетный, кстати, период, ты знаешь, у меня сайт mm -hmm. есть, я его своими руками сделал. Вот. Он большой, у него на нем побывало уже полмиллиона посетителей, он называется на облаке народ.ру. Угу. Большая там переписка. А ска... ну, тебя... Компьютеры относительно потеряны. Скажи сразу, у тебя там какой-то очень хороший эпиграф вот на облаке стихотворений. Можешь его прочитать. Я его все время забываю. Я потом... живу на облаке, хотите покатаю. Камешки, окрики сюда не долетают. Угу. Ну, это Точно. было такое, ну, очень много лет лежало это четверостиший. Так а потом подошло, пригодилось. Она... Мы uh -huh. со старшей дочерью придумали название. То есть, и вот она говорит, давай облачко назовем. Я говорю, нет, облачко. Как-то ну, легкомысленно я назвала на облаке. То есть, мне как-то облака, у меня и песни про облака, и все это, это. Сейчас не вспомню буду, то есть, это из старых песен. Тогда вспомни вот что-нибудь еще. На этот берег мы пришли, Полны грехами тяжкими. Здесь стены церкви поросли, Травою и ромашками под горку мимо Родника к реке вела. Тропиночка сверкала тоньше, волоска на солнце, путиночка, сверкала тоньше, волоска на солнце, путиночка, когда-то мы Плели венки, бросали, по течению ромашком рвали. Лепестки, вздыхая, со значением склонились силы. Но такой к закату солнце клонится, под вечер дышится легко. И рыба лучше ловится, под вечер дышится легко, И рыба лучше ловится. Мы у судьбы в большом долгу, за эту радость горькую за остановку на бегу, клев вечерней зорикаю, За жизнь, что мимо протекла, И обрела значение. Звонят, звонят, колокола чуть выше, По течению звонят, звонят, колокола чуть выше. По течению. Вот мы с тобой говорили до начала программы о том, что сейчас не появляется новых лиц. Ну, имеется в виду все, там и культура, даже политика и так далее. То есть какая-то вот какая стабильность наступила. Нельзя сказать, что это в любом, как бы, в любом творчестве это может радовать, да, что нет отсутствия новых лиц. Но, вот смотри, ты часто ездишь на фестивали, и в этом году мы с тобой вместе были на Грушинском фестивале, и часто ты сидишь в жюре этих фестивалей, и скажи, вот в авторской песне появляются новые лица? И хороши ли они? Мне очень радуют молодежные фестивали. Там... Подожди минуточку, а разве Именно есть вот такое молодёжные. подразделение, молодежные фестивали? И вот там, я чисто психологически. среднего внутренне. Вот я была на Висборовском фестивале Восташкова, мне очень понравилось летом, например. Всё, я поняла, да, Совершенно да, да. потряс. Mm -hmm. Мне фестиваль не потрясает дети. Вот дети меня потрясают. То есть какой-то промежуток поколения, который был растерян, вот мы тогда много лет назад... Сориадные адамные говорили, да, про потерянные поколения и так далее. И вот какое-то время наросло за это время, пока -то родители были дефолт, всякие обстоятельства и так далее. То есть дети, будем говорить, под ногами росли и выживали сами, потому что у родителей огромное количество стрессов, моментов всего. И сейчас больше сейчас видимыми не занимаются, это ощутимо стабильность какая-то, и то, что с детьми больше занимаются, это видно, и по глазам их видно, и по поведению. Потому что они говорят, я с ними тоже разговариваю, говорят о родителях, о семье, чего они не боятся. То есть они более бесстрашные и более светлые дети сейчас. То есть стрессовых моментов, видимо, в семье устаканилось каким-то образом классовое общество. Я не скажу, что это хорошо, но как есть, так есть, будем uh -huh, говорить. Uh -huh. Но вот детские фестивали меня очень радуют. Вот те фестивали, которые, будем говорить, ну, ну, в Грушинском жюри я вот сидела, там тоже интересно, то есть будем говорить. Но я не скажу, что у меня такое потрясение, как встречи с детьми. А у тебя вообще бывали ситуации? потрясения когда-нибудь, когда ты сидела в жюри? Вот. Знаешь, я бы, наверное, так не сказала. Чтобы такого уж потрясения было, во-первых, нет, было два. Но это нельзя назвать потрясение, потому что я знала этих людей раньше. Я имею в виду, то есть мне понравилось творчество. Mm -hmm. Это не чистый эксперимент, не вполне будем говорить, и в жюри, то есть, раз неудобно. Одного знаешь, другого не знаешь. Это было с Вадимом Пизнером, который вдруг, ты помнишь, мы с да, тобой да, рядом да, в жюри да, сидели, да, да, который да, вдруг да. на Пета -корд. фестивале Пет-Аккорд решил прослушаться, приехать из Америки. И была просто большая радость и действительно потрясение от того, что он приехал, будем говорить, mm -hmm. потому что я очень мало знала, очень мало слышала, и для меня это действительно было большая радость. Гриша Донской, опять-таки, меня очень радовал. И когда появилась Улечикина, тоже мне было очень интересно. Ты знаешь, у них есть диск, Старое на время, двоих, когда кстати. появилась, опять-таки, то есть, когда появилась Лена Казанцева, mm -hmm. это тоже было совершенно радость. Какой огромная. талантливый человек Лена совершенно Казанцева! Совершенно фантастический. Да, фантастический. Mm. А в прошлом году 50 лет отметила. Вот да, да, да. Раз уж шумили здоровье ей. Слушай, mm. а скажи, пожалуйста, я знаю, что тебя связывает теплая дружба с Борей Бурдой. Я его пытаюсь вытащить тоже в Москву на эту же программу. Oh, Борис Аскарч, наш замечательный, да, наш «Что, что, где, когда, также высокий великий кулинар. Вот, а как ты относишься к его творчеству вообще и к творчеству его как барда? Потому а что ты знаешь, мне в этом году... Я честно скажу даже не стыдно немножечко стало мы с ним были он уже был на этом фестивале грушек да, да, я сколько лет слушала и не только с ним кстати угу. мы настолько погружены в себя нам кажется что мы слушаем то ли возраст то ли мудрость какая-то то ли опыт какой-то приходит переслушаю сейчас, сейчас перечитаю старые книги переслушаю старые песни вот я услышал старые песни бури угу. на грушекском фестивале меня поразило то есть, что не те вещи, которые мне поражали раньше, а совершенно новые я нашла. Мне очень понравилось. И не только с ним это. Ты понимаешь, переслушивая диски, это, наверное, типично, наверное. Я не думаю, что это что-то оригинальное. Но И в книгах ин... точно так же находишь. Перечитывая, читаешь совершенно другую книгу. Ну, просто иногда нужно остановиться все-таки. Я тебе хотела рассказать абсолютно то же самое. Потому что я специально пошла на Борин концерт именно на Грушинском фестивале и абсолютно просиделась, открыв рот, потому что я от него таких глубоких и даже лирических произведений не ожидал. У него действительно у него, вообще у Борьки совершенно гениальные поэзии Чем ранее? ранние даже. Да, именно ранние, ранние вещи, да, в том которые Все воспринимали его, вот этот турецкий марш так далее. будем говорить, поверхностные вещи uh -huh, совершенно. Uh -huh. А вот драматические и лирические каким-то образом, то ли потому, что он опять-таки, он же все время рассказывает анекдоты, все время веселит. Uh -huh. Наше знакомство с ним было очень смешное очень трогательное. Я тогда познакомилась и с, с Александром, и Денкой, и с Владимиром Васильевым, uh -huh. с Виктором Федором. Это был замечательный фестиваль. Он, кстати, продолжается на острове маленьком uh -huh. Байда, рядом с Запорожье. И мы там были в 1984 году. И я помню, Боря вокруг костра производил какие-то игрыщи. И мы должны были назвать там ну, героя, что, где, когда, понятно, героя по, кто последнего назовет из 12 стульев. Я помню, как я ему пыталась по молодости по, по издевательству впарить по, по одному стулу в качестве героев. Он их не принял. С этого началось знакомство. Ну вот тогда вот, кстати, и мы тогда обращали внимание именно на турецкий Маршева. Ну, знаешь, мало ли, какие у нас открытия ждут друг други, и не только в этом случае. Слушай, и удиви меня чем-нибудь, спой что-нибудь еще. В заботе о хлебе насущном, В погоне за славой мирской, за связь между явным и сущим Нарушена нашей рукой. Не хлебом, а небом единым Нас эти холмы берегут, Пока еще души любимых На этом живут берегут. У стикса нет брода, Нет даже кругов по воде. Минуй меня, Боже, свобода От самых любимых людей. Уходят они невозвратно, А мы остаемся в долгу. Но, Боже, как невероятно Та встреча на том берегу. Все можно спасти, поправить, Покуда пустует челнок, Покуда на той переправе усталый хорон одинок, Покуда мгновение длится, Покуда друзья берегут. Есть еще время молиться, а встречи на том берегу. И есть еще время молиться о встрече на том берегу. Это вот к вопросу о том, как мы к возрастам меняем свои отношения. Эта песни очень много лет. Вот что-то я сегодня, надо что-то новое спеть. И ты знаешь... После огромного количества потерь, люди уезжали, умирали, как у каждого из нас. Очень много уходило. А что тебе в этот период? Понимаешь собственные вещи. Так что. Вот сейчас я слушаю эту песню, uh -huh. можешь себе представить. Я думаю, что бы ты тогда понимала? Вот это все. Еще папа не умер, еще мама была живая, еще и друзей. То есть никто не ушел. Что бы ты тогда понимала? То есть сейчас до, доходят юношеские стихи и все время доходят с опозданием. Очень многие вещи, которые написаны, я не знаю, как у других. И год, пять лет назад, десять, двадцать лет назад. Душа рвется вперед и опять переживает из-за чего-то, опять настроена на восприятие, восприятие этого мира. А песни... Вроде вчера это, понимаешь, да? написала, не другим помогает. Люди подходят на концерт и говорят, uh -huh. вот это или эта песня. То есть просто судьбу поменяла. Uh -huh. К сожалению, они мне не помогают. Вот в чем беда. Я их прохожу, знаешь, это как костыль, наверное, я для себя сформулировала, для альпиниста. Он вбивает, станови, становится на него, а впереди опять отвесная скала. Может быть, кто-то пройдет дальше, ему поможет. И так и есть. Да. говорят это неоднократно. А ты уже уже на другой высоте, и у тебя уже совершенно другие проблемы. И опять тебе страшно, и опять тебе хочется понять и смысл и этого мира, и, и, и все остальное, что мы пытаемся понять всю жизнь. Давай сейчас спой новое, а лет через 20 она нам поможет. Я хотела, я не думаю, что она поможет, потому что то, что я тебе хочу спеть, это совершенно из другого цикла то есть если мы договорились делать, показывать еще жанровые uh -huh, вещи uh -huh, да, потому uh -huh. что тут в одну передачу говорим мы очень много барышни, что с нас взять называется она монолог взятия по отношению к теще это совершенно из другого цикла возможно это и цикли думаю, что это произойдет значительно раньше чем через 20 лет но она, будем говорить в форме примитивизма я тоже работаю вот такая песня Здравствуй, теща дорогая Не целуйся на бегу Я тебя не избегаю Просто очень берегу Заноси свои грибочки Заходи в дверях, не стой У твоей любимой дочки Твой характер золотой. Жизнь не греет и не светит, А любовь посуду бьет. Ты хоть можешь мне ответить, Как она не устает? От скандала до скандала Не успеешь закусить. Все кричит в гробу и дала, А не увидишь и не проси. А коньяк не палитура, Это бабы для души, Будет в доме диктатура. Это я с утра решил, Рано плакать, дорогуша. Твоя дочь пока жива, Ты ж последний раз послушай, Ты же умная вдова. Я нашел себе работу, я не пил четыре дня, не поганьте мне субботу, Нынче праздник у меня. те бабоньки, напротив, я казак или не казак? Голосуют за и против, выпивают только за. те бабоньки, напротив, я казак или не казак? Голосуют за и против, выпивают только за. А уже тогда, давай, знаешь чего? Вот то, что для меня было откровением, не так давно мы с тобой были в жюри фестиваля "Время наших время петь", время петь, uh -huh. и э, на этом фестивале ты выступала там в качестве э, тоже одного из членов жюри уже uh -huh. в конце, да, для конкурсантов. И вот как раз ты там читал свои двустишие вот эти забавные перевертыши такие. Для меня это было откровением. Я а, ну, это в голос. Его, а ну, вот удивительно, я, я его не слышал. Да, я его написала, а потом перестала его писать, потому что я поняла, что я привозила параномику. что он очень сложный в восприятии. Я сейчас покажу. Перенос ударения, повторение двух строк, и перенос ударения меняется смысл. Ну, например, чтобы снять всю паутину с потолка, нужно вылечить депрессию слегка. Чтобы вылечить депрессию слегка, нужно снять всю паутину с потолка. Чтобы мальчика и девочку родить, нужно в принципе кого-то полюбить. Чтобы в принципе кого-то полюбить, нужно мальчика и девочку родить. Чтобы радоваться жизни по утрам, нужно водку не глушить по вечерам. Чтобы водку не глушить по вечерам, нужно радоваться жизни по утрам. Чтобы спать спокойно целый год, нужно декларировать доход. Чтобы декларировать доход, нужно спать спокойно целый год. Ну, еще одно тогда. Чтобы розу приносить своей жене, нужно ей быть с вами понежней. Чтобы ей быть с вами понежней, нужно розу приносить своей жене. Про доходы это в тебе помощник прокурора говорит. Нет, ты так думаешь. Проснулся. Он уже давным-давно Танюшу Танюши Заснул, понятно. Он уже заснул, и старательно так. Кстати, я его изживала из себя несколько лет, очень сознательно, потому что это работа опасная для характера. Угу. Формируется некий такой некий тон, обладателя. Абсолютно истинно. Не потому что человек такой, а потому что работа напряженная и постоянно Очень напряженная работа. Не хватает только на, на истину. Да, и, да. я очень старательно себя вычищала. Просто коленным железом, будем говорить, выжигала. Вот mm -hmm. это вот желание что-то объяснить. Тон, тон. Женщина, ну я еще актриса, существо такое лицедейское, господи прости. Так что... Я тебе лучше серьезное стихотворение какое-то прочту, потому что вот такие вещи, как «Лампочка», их очень много, как вот, вот эта песня. То есть у меня очень разных циклов, Пуш, из Пушкина что-то-нибудь, из пушкинского цикла. У меня целый цикл XIX веку посвящен. То есть мы же говорим. Сначала стихотворение. Есть такая латинская пословица, если ты помнишь, «Ars longa vita brevis». Искусство вечно, жизнь коротка. Когда б то пропасть впрямь была бездонной, Ты б не разбился. Помни об одном. Падение предполагает дно, Которое со скоростью огромной Несется на тебя, а ты не птица. Ты это понял пять секунд назад, и видишь тех, чьи руки и глаза Не смогут до конца определиться. Им формулу свободного падения Подробно объяснять не торопись. Не каждый в силу узнать, Где верх, где низ, Понять, куда шагнул он В миг рождения. Что прокуем от формулы известной, Ведь каждому придется самому Решать, куда. На свет или во тьму, когда б то бездно впрямь была бы бездной, Что нам украсит краткий курс свободы, Любовь пыталась Меркнут имена, стремясь достичь вершины или дна, Мы движемся быстрее год от года. Неужто Вита Бревис, Но сомнение оставил только тот, кто долетел. А ты узнал, ты этого хотел, Как одиноки годы вдохновения, Арслонга и соперников не терпит, Ему подайль все, или ничего, Оно тебя подбросит одного. А в вечность ли узнаешь после смерти? Арслонга Вита Бревис по сюрпризу. На каждого из нас припасено, Растут ли крылья за твоей спиной, То видно тем, кто сверху или снизу. Еще одно стихотворение, потому что это сцепление, Сцепка такая, наверное, Посвящение Александру Сергеевичу и песня посвящения, из цикла большого. Лишь тот, кто жил в лесу дарим учим, Захочет жить среди людей. Поэт затравлен и измучен, Засильем собственных идей. Какой неведомый царевни Под волков, Он снова мчится из деревни В объятия светских сквозняков. Он одинок, он едет к людям, Доскачет да и захочет в лес. Давайте прерывать не будем, все нескончаемый процесс. Мы ничего здесь не изменим, Мы ничего здесь не поймем, Безумен он или вдохновенен, Мы будем говорить о нем. Как он живет в лесу дремучим, Под бой часов и вой волков, Как он простужен и измучен В тисках дворцовых сквозняков, Как нам поют, не умолкая, Свободы нашей образцы. То колокольчик, дар Валдая, то шутовские губенцы. Опасная стезя намерений благих ведет не на пор нас, Неверные друзья. И верные враги Сопровождают нас. Здесь каждый одинок, Здесь плещется у ног Тяжелая нева. Но каждая строка, Как перышко легка, И навсегда права. Но каждая строка, как перышко легка и навсегда права. Неверные друзья и верные враги желают нам добра, Их скорбная стезя намерений благих Не отвлечет пера, Монетные дворы, казенные пиры. Сыбучие пески Никто не победит, ничто не истребит Божественной строки Никто не победит, ничто не истребит Божественной строки Неверные друзья и верные враги Пожизненный конвой Опасная стезя намерений благих Страшна, пока живой Пусть сводят нас с ума То посох и с ума, то опыты с судьбой Когда сомкнется круг Твой парадокс вдруг останется с тобой когда сомкнется круг, твой парадокс вдруг останется с тобой. Там каждый одинок, там плещется у ног тяжелая Нева. Но каждая строка, как перышко, легка и навсегда права. Но каждая строка, как перушка легка и навсегда права. Конечно, жуткая глупость спрашивать поэта о его планах. Или даже, даже о каких-то ближайших планах. Мне кажется, что это глупость, но я спрошу. Потому что у поэта спрашивают глупо, а у женщины нет. Вот она, вот она противоречия, вот оно противоречие. Я не въехала, но я попытаюсь ответить, почему у поэта глупо у женщины нет, что женщины. нет, я просто не представляю, себе поэт вы знаете, я тут наметил поемку одну, сейчас вот сяду, тут в ближайших планах ее значит как-то написать. У меня были такие периоды, когда я планировала и очень uh -huh. даже, то есть, то есть, большие циклы, огромные циклы писала вот просто сборниками. Ну, вот сейчас, кстати, у меня план такой, то есть мне нужно написать несколько песен, которые я планирую. Мне очень важно это написать, будем говорить. Мне нужно поехать в Питер, я еду туда завтра на фестиваль, мне гитара-песни». Ну, программа вот. выйдет тогда, когда ты уже вернешься. А это фестиваль постоянный или как? Ну, он второй год уже проводится. Очень интересно, кстати, как по гамбургскому счету, они сделали Грушинский фестиваль с такого начался когда встречались ровесники и показывали друг другу свои песни, и был конкурс между, ну, будем да, говорить, травмами. ровесников это, встречается, Это тысяч. конкурсный фестиваль. В прошлом году вот мы с Линой Казанцевой туда ездили. А у тебя есть любимый фестиваль? Вот где ты от, вот отдыхаешь, прям в полном смысле слова? Ты знаешь, может быть, я человек, я не скажу, что всеядный, может быть, я научилась черпать радость везде, Потому что если не научиться этому, то можно погибнуть. Потому что радость, она такая, такая субстанта, которая, если не научиться вычленять, то очень тяжело жить. Каким-то образом, огромное количество... Ну, то есть те фестивали, на которые ездили, мне как-то везло. Ты знаешь, очень везло. Мне вообще по жизни, я не могу роптать. Мне везло и с людьми, и со встречами, и с фестивалями. Мне кажется, вообще фестивали делают неординарные очень люди. Я когда-то делала фестиваль не к тому, что я очень неординарный человек, понимаешь, да? А просто, почему я их понимаю? Вот я бы сказала, вот до того, как я не делала свой фестиваль, я их не так понимала. То есть, будем говорить, я была более, может даже сказать, капризна. Потому что того не так, то не так и так далее. А вот как с 92 -го года, 95 я еще в Ростове был такой фестиваль, Ростовской метод. Был там и Герд, еще живой, представляешь, и Берестов, и Тичебабин. С ума сойти. И Рейн, и со всем своим магазином, Нина Искренко, которая еще была жива. Uh -huh. И Женя Бубневович, и Евгений вот Миша Володин из Минска и так далее. Перечислять невозможно. У было три, и каждая была как мечта такая. Я хотела сделать фестиваль на котором бы мне хотелось самой попасть с подарками, с... с трогательными встречами, когда вот Герц с течей Пабиевной мне виделись много лет, mm -hmm. я всех семьями, кстати, приглашала, и я им не сказала, что они приезжают, они встретились, это была большая радость. Берестов, также с антонной Антонной Камбурой хотели познакомиться, я их познакомила на своем фестивале. Вот такие вот вещи, когда сейчас я вспоминаю, как возможности волшебства. Такого. Поэтому я к, люди... к людям... Испытав и ту, и другую сторону, угу. с высочайшим пиететом и уважением отношусь ко всем, кто его делает. Потому что они столько нахлебываются, потому что наш брат, я не скажу, очень капризный, но достаточно будем говорить в себе замкнутый, я имею в виду поэт. Мне пора прощаться. С вами сегодня были Любовь Захарченко и Татьяна Висбор. Вспоминайте нас и, сверившись с программкой, не забудьте включить вовремя телеканал «Ностальгия», тогда мы обязательно споем вместе. Ну, а я напоследок хочу сказать, что вернуться к тому, о чем мы говорили, наверное, самых от больших открытий, которые я для себя сделала, я не думаю, что это Бену Мьютон, <свят> то, что нас учат наши дети. И спасибо моим детям, Ольге, Надежде и Ивану, что они меня учат. Я, надеюсь, будут учить дальше. Спасибо близким людям и так далее. То есть я уже не говорю о супруге, которая сидит с ним каждый раз, то есть отвлекается от работы, как, я куда бы я ездила. Но пока не поймешь о нашем вечном действии, что-то с российским менталитетом, вечной тайна российской души, о которой мы говорим, да, вот для себя я ее решила каким-то образом... Так, я сейчас покажу песню, которая для меня, будем говорить, достаточно дорога. Называется ⁇ Кто мешает нам играть ⁇ История государства российского такого, будем говорить, либо клиника неврозов у Шезини. <звы> мешали нам татары, турки, шведы, Мешали добрый царь и злой тиран, Мешали нам буржуй и полпреды, Мешали пролетарии всех стран. Мешали дураки и бездорожье, Мешали трезвые умы пьяный бред, Мешали атизм и слуги Божьи, Мешали все, кто да, и все, кто нет, Мешали воровство и щепетильность, Мешали пофигизм и фанатизм, Мешали перемены и стабильность, Пустой прилавок и капитализм. Мешали муж, жене, свекровь, невестке, Соседи сверху, снизу, за стеной. Интеллигент в очках и бомж в подъезде, Родной язык словесности родной. Мешали гениальность и бездарность, Мешали большинство и меньшинство, Мешали зависть и неблагодарность, А больше всех мешало естество. Мы все война и мир, стихи и проза загадочным диагнозом души Мы все клиенты клиники неврозов Мы можем что угодно совершить Все можем потерять в одну минуту Все можем обрести любой ценой Не все ли равно быть битым или гнутым Не все ли равно кто властвует страной нас легче обмануть, чем успокоить, Нас легче пристрелить, чем уберечь. Одной рукой мы пилим, чтобы строить, Другой строгаем спички, чтобы жечь. Мы, даже победив, подставим спину, Чтоб сохранить лицо в последний миг. Мы ищем золотую середину, Но заблудились в крайностях своих, мы странники пожизненного детства, Ребенок он и ангел и злодей. Все в ужасе от нашего соседства, Мы в ужасе от собственных затей. Все в ужасе от нашего соседства, Мы в ужасе от собственных затей. пара папам папам папам папапа па папапа папапа па пам пам пам па пам пам па пам пам пам